Онлайн шопинг поехали а, вот а, мой кабинет да? а, заходим в раздел онлайн шопинг вот он как раз отобразился а, выбираем здесь а, россия вот, российская федерация щелкаем а, фильтруем меня интересует видеорегистратор машину нажимаем электроника я тут уже немножко потыстила да, в плане того, что цена, характеристика видеорегистратора. Да, и э, я для себя, как говорится, выбрал вот этот магазин «Котофото». При этом еще кэшбэк здесь в этом магазине до 10%. Что для этого нужно? Для этого нужно щелкнуть на этот магазин. Здесь вот можете, кстати, поизучать, что тут нужно сделать. Как раз написано условия, как э, здесь получить кэшбэк». Для того, чтобы сделать несколько заказов в магазине, то есть несколько товаров, необходимо каждый раз делать новый переход на сайт и только потом добавлять товара в корзину. То есть, как это понять? Вы заходите вот на эту кнопочку, кликаете, переходите на сайт магазина, заходите в свой онлайн там кабинет в этом магазине, для этого вам необходимо будет там зарегистрироваться. Если вы там не зарегистрированы или даже если вы уже были в каком-то магазине зарегистрирован, то вам необходимо будет заново зарегистрироваться по другой, конечно же, почтой или там телефон, в зависимости как происходит процесс регистрации у магазина. Так вот, после того, как вы зарегистрировались в этом магазине, желательно снова перейти на сайт e-маркетинг и с сайта маркетинг снова перейти на сайт магазина, который мы хотим что-то купить. После того, как мы зашли на сайт магазина, мы заходим в свой кабинет и выбираем товар выбрали товар, добавили его в корзину. Хотим еще какой-то товар приобрести, да? До этого мы должны выйти, снова зайти в платформу e-маркетинг, из платформы e-маркетинг снова выбрать этот магазин и перейти на сайт магазина в свой кабинет и выбрать уже другой товар и добавить его в корзину. Если нас уже устроила та сумма покупки, те необходимый товар, который мы хотели там приобрести, то мы уже заходим в корзину и делаем покупку. Кэшбэк начисляется только после подтверждения заказа покупателя на сайте магазина в личном кабинете. Как раз о том, о чем я вам говорила. Кэшбэк не вычисляется на сумму доставки, а также на использованный купон промокод. Поэтому будьте внимательны, если там на сайте вам будет предлагать воспользоваться купоном, промокодом и еще там чем-то, да, не рекомендую этого делать для того, чтобы избежать той оказии недополучения вашего кэшбэка максимальное вознаграждение, то есть возврат вашего кэшбэка с покупки в данном магазине составляет 100 долларов, то есть больше 100 долларов, даже если вы и при всем желании там, допустим, у вас будет уже 101, 102, 103 и больше долларов в плане того, что подлежит возврату, да, то больше 100 долларов кэшбэк вы не получите. Но нам, как говорится, это не грозит, мы покупаем товары которая э, кэшбэк э, даже если мы купим товар на 100 долларов то процентов если это до 10 процентов кэшбэк будет да пусть возьмем максимальный 10 процентов кэшбэк это всего составит э, 10 долларов эти 10 долларов э, зачислятся вот сюда в раздел покупки онлайн шопинг вот здесь он отразится а если мы посмотрим значит э, так снова туда так, еще раз вот если мы посмотрим как значит идет возврат да? среднее время ожидания кэшбэка это 43 дня то есть через 43 дня кэшбэк полученный разморозится он будет здесь позиция ожидания он разморозится и перейдет вот сюда ваш кэшбэк что погнали будем покупать видеорегистратор поехали нажимаем на кнопочку активировать кэшбэк Переходим на сайт. Вот, кстати, как раз написано, да, нужно перейти будет на сайт, создать новый аккаунт для покупок на сайте. Старый аккаунт использовать нельзя. Это в том случае, если вы уже были на этом магазине, в этом магазине зарегистрированы. После этого оформите и оплатить заказ на сайте, и через несколько дней он отразится в разделе продажа. Поехали дальше. Переходим на сайт магазина. Вот он, какого фото. Прежде мы сначала зарегистрируемся, заходим сюда, нажимаем «Регистрация». Сейчас мне нужно. И нажимаем зарегистрироваться так вот, все вот мы значит зарегистрировались закрываем этот сайт вот, кстати наверное давайте подтвердим фото фото так все мы активировали свою почту переходим снова на сайт i маркетинг выбираем шопинг шоппинг выбираем онлайн шопинг пишем Российская Федерация, нажимаем электроника, выбираем магазин фотофото, нажимаем активировать жбака перейти, перейти на сайт. Так, вот мы уже он нас запомнил. Да? Мы у себя тут кабанете. Так, заходим значит в раздел каталог товаров выбираем авто товары так, авто товары автомобильная электроника нажимаем здесь на регистратор Я тут это хочу значит, проверить еще раз, чтобы наверняка меня в основном интересует, что была ночная съемка. Дело применится. Так, Дальше мы фильтруем <huge> не популярности. Нет, мы выбираем по возрастанию цены. Вот как раз вот этот видеорегистратор, а, о нем хорошие отзывы в интернете, и я, как говорится, его покупаем, нажимаем на то товар. Так, можно посмотреть вот этого. Складно. Так, можно выбрать оплату наличными при получении. Нажимаем оформить заказ со склада. Так что вот, на этом все. А вот таким образом происходит процесс покупки товаров через онлайн-магазины.